Всем привет! Давайте разберем, как решить задачу прямоугольники. Итак, условия задачи следующее: дана сетка квадратная. Нужно разбить ее на прямоугольники по линиям сетки, так чтобы каждая клетка была покрыта прямоугольником. Причем каждый прямоугольник содержал ровно одну клетку с числом. И это число характеризовало бы его площадь. Так, давайте приступим. Давайте посмотрим на эту шестерку. Это либо прямоугольник 3 на 2, либо прямоугольник 1 на 6. 3 на 2 здесь никак не получается, потому что мешает либо четверка, либо девятка. Значит, это прямоугольник 1 на 6. Про... Горизонтальным он быть не может, потому что он не влезает, значит, остается вариант вертикальный. Так. Далее. Давайте посмотрим на этот число 12. Это либо прямоугольник 3 на 4, либо... 2 на 6, либо 1 на 12. 2 на 6, 1 на 12 не улезает. Значит, остается 3 на 4. И Значит, он более точно занимает этот квадрат 3 на 3. Смотрим на эту пятерку. Это прямоугольник 5 на 1. Борзантальный он быть не может, значит, он вертикальный. Так, вниз у него максимум одна клетка, то вверх он идет минимум на 3. Тогда у этой восьмерки... 1 на 8 она быть не может, остается вариант только 2 на 4. И так как он вот в эту клетку может попасть только восьмерка, потому что четверка не дотягивается, девятки мешает четверка, значит восьмерке можно нарисовать вот такой кусок 2 на 3, а оставшиеся две клетки либо эти две, либо эти две. Пока не ясно. Про эту четверку мы знаем, что она не может быть прямоугольником 1 на 4, значит это квадрат 2 на 2 логично, Чтобы занять вот эту клетку, эта четверка должна быть тоже квадратом 2 на 2 Сюда может попасть только эта четверка. Значит, она будет такой линии. И восьмерка, соответственно, доходит до сюда. Пятерка тогда уходит вниз. И эта клетка может быть занята только девяткой. Тогда 12 будет выглядеть таким образом. Далее. Посмотрим на эту клетку угловую. Она может быть, занята только эта четверка. Аналогично шестерка, когда получается у нас прямоугольник 3х2. На Других вариантов у нее нет. И восьмерка, соответственно, 2х4. Осталось разобраться с этими тремя числами. У нас вот эта клетка, может быть, занята только 12. Значит, 12 будет 2 на 6 вот таком образом. И две... По 3 на 3 у нас будет для девяток. Все, спасибо за внимание, задача решена.